У нас чувак не подключается. Второй бронзовый дивизион. Ну что, да, бомбер, ну Поехали. Да-да-да, поехали. О, давай вместе тусоваться. Бомбер, офицерк и диверсант Делл. Где ребята? О -о -о. И слева, слева, слева, слева, слева, слева. Где ты слышал? Нет, я. там наш был. Там наш. Так, ну давай тогда подождем усилителя просто. Ага. Я просто не вижу смысла. А, и все пришли усилитель ждать, я понял. Нет, мы втроем держимся вместе, все правильно. Так, где там дичь? Вот он. Так. О, нашел наверху. Ага. Ой-ой-ой, бомберн попался. Забирайте его нафиг. -о -о -о. Есть минуса, ну Просто раздоможили. Жестко. Я, я первый человек помер. Мне прям не нравится это. Я улетел на крышу дома своего. Так, куда? Ты где? Да ладно. Меня еще раз убили. Серьезно? Этот бомбер, он просто за мной бегает и гранат мне накидывает. Охренеть. Вот Есть. так же, как ты сейчас делаешь. Есть, я его убил. Да ладно. Ты, противник, иди сюда. Ух, э, нифига Ой, себе. Ой, как там дамага много. <къем> как меня сзади, а. Так. Ничего. Какие-то ребята жесткие. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А разменялись мы тут. Отлично, одного а забрали. Опа! Промахнулся! Бомбермен, промахнулся. Ах ты, зараза, улетел ты. Блин, ты чё? Улетел, да? Он наверху. Всё, забрал я его. Отлично, отлично. Так, как Так, где наши? Селок, за усилком где Я не стоит? могу туда забраться. Он наверху на крыше. фига это, что за на... Ну вот меня и убили. Оу. Так, телепортись. Жестко. Я успел отойти. Ух ты. Ж. Блин. Да они заколебали, уже за мной охотятся. Они вдвоем чисто за мной охотятся. Я уже заколебался от них бегать на самом деле лет они или в два танка что ли пошли я не знаю да да блин вы давай. гоните ой там два танка мне помощь теле порция телепортцы нафиг да у меня уже нету телепортов господи ты Жесть. боже мой я специально в спину к ним зашел чтобы вы их разняли а, давай закидывай оба. закидываю Они ждут вот, зараза счетовая поднял, <смех> поднял и просрал поднял ах усилитель. ты шоу болин блин как же они меня заколебали усилитель. уже а? так они усилок забрали один они просто меня постоянно контрят Есть. Наших да ладно, у нас одинаково можно сказать. Статистикс. Ага, конечно. Так, я улетел. о его сейчас размочит. Давай, давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай да что ж такое то а? так щиток мой бесполезный сзади меня сзади меня козел ой как я жестко стреляю так я попробую отойти сейчас блин куда бы дойти то бил вы там высок Так, меня пытаются убить, но я пытаюсь. А, конечно, выжить. засосал ты меня, ага. Вид сбоку включи только. и Эй, эй! Ладно, я выжил, это самое главное. Да перный театр! Ж я Сейчас все время попадаю тут? Та? Наставлю. Ой, двое попались, ребята. Так, сверху там штурмовик. Еее. Yeah. О, так. спасибо за усилок. Так, так и противник поднял А где они? Это На... же готов снизу. подорваться. Нет, не снизу. Так, не снизу. Сверху. Ай, забрали. Ой-ой-ой. Забрали. Они поменяли плохо, силы. плохо танка да. ушли. Поняли, что не могут. Так, где вся дичь Да так пошел происходит? ты отсюда, господи! Да заколебал! Ты меня еще скажи зажмешь, да? Зажмешь? Хм. Где вся дичь происходит, не пойму. Сверху. Что... Около меня, они к усилителю подошли. Да вырубил меня, опять! Заколебал! Почему я постоянно Ай. перед танком нахожусь? Ай-яй-яй-яй-яй, забрали меня. Так. Ну я им там накидал, конечно. Блин. Еще и сзади кто-то. Капец, офицер, ты где? Я тебя даже не вижу. Я этих двух ребят бомблю. Да сзади. Есть. Отлично. Наконец-таки. Давай ломать, ломать, ломать. Еле успел. Блин. Давай, давай. Так. Ха-ха, на бомбочку напоролся, танчик. Нет, танк на бомбочку как раз не напоролся. Есть. Так. Так, отличненько. Ой. Упс. Аккуратно, живем. Живем-бывем. Ай, забрали. Так, держись. Так. Ой, телепорция. Вот это я сюда зря. Блин, да я пытаюсь попасть, да, наверх. Я их пытаюсь домажить. А, есть, yes, связочка. Так, вот он танк. Сдох. Так. Одно уничтожение дополнительно. Yeah. Ууу, последнего я убил. Ух. Отлично. Да, жестко. Смотри, мы с тобой прям тащили первое-второе место. Истреб, правда, ну, да ладно. Ух, ты. Жестенько жестенько получилось. Очень даже сыграли. Да вообще офигенно. Ну что ж, трушки побеждают, как всегда. Именно так, именно так. Уже, кстати, седьмой левел. А смотри, по урону они как шли, как мы в три раза больше урона наносили. Жестко. Да, да, да, да, да. Я не знаю, за счет чего они там жили. Ну, за счет того, что у них там танк был один, mm -hmm. он просто жестко жил. И смотри, сколько он принял урона. Семьдесят mm одну -hmm. тысячу урона. Просто он в одно хлебало принял. Да, ну, как говорится, убивать-то никто не отменяет. Так что все хорошо.